он классный. Классный мужик. Крутой. Здравствуйте. Привет. Ой, такое ощущение, что я вас мог видеть где-то. Вполне. О, прекрасно. Меня его зовут. Битя. О, вы, вы же могли с каким-то из российских блогеров общаться? Точно я мог. О, точно мог. Не, точно общался и точно не с одним, и точно, блин, слышу очень много раз, блин, что о я тебя, блин, видела там у какого-то, блин. Не-не, я, я не уверен как такого. Ну, мало ли, друг. Как у вас в целом настроение? Вот. У меня всегда позитивное настроение. Это Даже я... когда я кого-то нахуй посылаю, я делаю это очень позитивно. Это прекрасно. Вы сейчас как, на стриме? Нет, никогда не был, никогда не буду. А не занимаетесь стримами? Нет, абсолютно не занимаюсь. Понятно. И в YouTube я только пользователь. Это имеет место? Несколько... Я не это, да. Я не создаю контент. А -а -а. Я не контент-мейкер. А -а -а. Ну да, там какие-то надо прям запариваться, да, больше времени, наверное, да, поэтому... А оно мне просто неинтересно. А угу. вообще, ну, вам интересно, да? Ну, слушайте, у меня нет такой большой ЧСВ, чтобы чухать через этот, через э, YouTube. Согласен. Согласен. И, и имеет место быть такая зрения. Не то зрения. Не то, что поддерживаю, но и порицать не буду. Вот так скажем. Вот так скажем. Здоровья вам, в общем. Удачи. Слушайте, я вот пытаюсь о, в четвергетке э, разобраться с одной вещью. Ага. Э, чем хобби, от увлечения отличаются. Угу, угу. Хороший вопрос. Хороший. Мне кажется, хобби – это что-то более постоянное, более длительное и вот, ну, больше захватывает, чем увлечение. Ну и так же, как в этом в отношениях типа влюбленности и любовь. Вот мне кажется, такого плана. Интересная эмоция. Ну как-то так. Ну типа хобби ты можешь заниматься и прям больше ему отдаешься на протяжении долгого времени, а увлечение это вот, ну, повлекался и зашло-не ну, зашло. А вот хобби это вот то, что прям держит. Ну, такая вот. Имхо, имхо, моя точка зрения. Блин, вы прям уникальный. Не-не-не-не, я Егор. Не-не-не, вы уникальный Егор. Егоров много. Егор, который мог так сформировать, вы первый. За несколько месяцев. О, разговоров с россиянами. Ну, через некоторое время еще увидимся, я еще что-нибудь. Чем... Или есть еще вопрос. Давайте я тогда вам еще кину такую интересную вещь. О, я я, я тогда. С случ... вашего позволения. Я, <свист> вам... <свист> <свист> я похлопаю. Я простывать. Простывать начал. Черцовку плюс. Это хорошо. Э, интересная информация. В Питере, в Питере, есть э, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт, сокращенно ВСЕГИИ. Это, Это так и есть, можете проверить. У даже сайт так и называется всегии.ру все встает на свои места. Когда, мы, когда, когда мне да. было лет, наверное, 14-16, э э может быть, чуть-чуть побольше. В общем, тогда в разных юмористических передачах э э очень слипали тему того, что всякие археологи, э геологи уезжают э за полярный круг или вот куда-то вот на. Север и живут э, в уединении несколько мужиков. Мне кажется, это связано. Я не знаю, с чем это связано. Ну, уезжаю, уезжает два-три два, мужчины Смотрите, институт на, на, дол, институт на долгую, просто... на долгую, на долгую в, это, в Антарктиду изучать определенный план. Егорка, молодец вообще, посмеялась вот. от души. Спасибо тебе огромное. Вот. Уезжает и изучает. Да блин, приятный мужчина, ты что? Привет! Не, я это, приехал, а отдал Даше коробок спичек э, с ее знаком зодиака и, в это, и уехал с Зуевым обратно. У меня самочувствие немножко испортилось, а то позавчера начал слегка прослугу ловить. И сегодня с утра вообще проснулся какой-то размятый, но я не могу друга придать, ну, в смысле Дашу, и выполнить свое обещание.